Здравствуйте, с вами Екатерина Попова и тема этого видео Сохраненные пароли Как посмотреть пароли в браузере Google Chrome Можно, конечно, их увидеть и в других браузерах, но сегодня мы рассматриваем браузер Google Chrome Если вы когда-либо нажимали на кнопочку сохранить пароль, вот на такую То ваши пароли сохранились в браузере Итак, начнем Заходим в настройки браузера. Вот эти три полосочки в верхнем правом углу. Нажимаем на них, нажимаем настройки. Мы попадаем на вот такую страничку. Прокручиваем вниз, нажимаем на "Показать дополнительные настройки" и здесь ищем пароли и формы. Напротив Фразы «Предлагать», «Сохранять пароли для сайтов». Есть слово «Настроить». Нажимаем. И перед нами открываются все сайты с логинами и с паролями для этих сайтов, которые мы сохраняли. Для того, чтобы посмотреть вот этот пароль, например, закрытый, нажимаем на эту строку, нажимаем на кнопочку «Показать», и нам показывается наш пароль. Нажимаем «Скрыть» и оно исчезает. Мы можем удалить все пароли. Напротив каждой строки есть специальный крестик специальный. Нажимаем Готово, если нам ничего не нужно дальше делать. Также вы можете отключить функцию предлагать сохранять пароли для сайтов, но, например, мне она нужна, мне удобно с этим работать. Каждый настраивает как себе удобно. Также у нас есть включить автозаполнение форм одним кликом. У меня этот, это значит, когда вы заходите на сайт например наводите начинаете вводить свой логин а у вас автоматически показывается и логин и пароль и вы просто нажимаете на слово вход итак в этом видео в теме сохраненные пароли мы рассмотрели как посмотреть пароли в браузере google chrome надеюсь оно вам пригодилось ставьте лайки пишите комментарии смотрите другие мои видео подписывайтесь на канал все читаю, всем отвечаю. Всего доброго. Удачи вам в ваших начинаниях.